Сегодня мы с вами в самом моем любимом магазине в Испании продуктовом, называется «Меркадона». была и закупалась и вы знаете во всех остальных продукты будто бы игрушечные а здесь здесь качество намного выше это я вам не с целью реклама а именно как бы из своего опыта рассказываю что вот, где бы я не пыталась питаться меркадона лучше всего есть также нарезчик пункт вот этого нарезания в общем мяс, мясной отдел вот ну и хамон, самый знаменитый, самые знаменитые ноги Испании. Вот они. И хочу вам, знаете, поделиться с вами. Те, кто думает, что он сэкономит, покупая, вот, допустим, вот такой кусочек по 13,80. Сперва его надо до конца, чтобы вам нарезали. Короче, ошибаетесь, если так думаете. Там есть где нарезки дешевле и вкуснее то есть по цене примерно также получается но он не, не так у вас быстро испортится и вкуснее овощи вот знаете все как будто бы в обычном магазине да но все очень хорошего качества относительно других магазинов моя подруга приезжала из екатеринбурга со своей мамой отдыхать и э, она мне так и сказала Люда я бы просто жила в Меркадонии человека так это все впечатлило и самое знаете что интересное что оказывается можно покупать в меркадоне и отправлять себе домой допустим в россии или, или в украину если вы хотите побаловать своих родственников какими-то диковинными вкусами вот меркадоне закупились и к новому году там или когда-то там к маме на день рождения вот например прикупили бы какой-нибудь сыр, а тут, кстати, знаете, бывает даже салада руса, так и называлась это вот я видела, чего только нету. Вот сыры. Вот этот сыр, он напоминает наш творог. И причем такой творог, который такими маленькими крупинками, ничего, это как бы достойный заменитель. Как бы, ну, я считаю, белка в моем организме Вот это тоже такие сыры Что-то напоминает тоже сметану и творог Это обычно куда-нибудь в кондитерские изделия делают Но я и так прекрасно ем Все очень вкусно Вот это... Марка называется Асендаду. Это именно марка Меркадоны, как у нас пятерочка там, или какие-то другие сети. Но это очень качественная сеть, в отличие, от остальных, в отличие от остальных. Еще хочу сказать, что, знаете, в чем прикол? Вот все зависит от времени года и сколько туристов прибыло. Вот бывает, тут только ингредиенты написаны там молоко, девака, там что-то еще, нато, и еще там парочку там соль или что-то там еще. А бывает вот такой список, потому что меняется состав. Понимаете, я сама была очень удивлена, когда много туристов, им как бы охота всем продать все, но меняется состав. Представляете? И они это отражают на, на банке. Вот. Это очень вкусный сыр, что-то э, среднее между творогом и маслом. Очень вкусная вещь. Моя мама очень любит. Возьму одну. Посмотрим, кстати, число. Имейте в виду, что тут, как и везде, на дне самое новое, а наверху самое старое. Ну вот, вот это 27 числа. Так, это 25-го. Возьмем, что помоложе. Помоложе берем. Так. Кстати, да, это вот что-то вроде того же, только это намного дороже. То есть это одно и то же, можно сказать. А, кстати, есть еще вот такие сыры синлактоза. Это кто не переносит лактозу, вот... Тоже имеют возможность насладиться сыром. Потому что они как-то научились обходиться без нее. Вот. Еще вот этот классный сыр. Я люблю. Это типа наших плавленых сыров. Ой, с хлебом. Это вообще улет просто. Так, ладно. Тут всякие... Вы посмотрите, какой ассортимент вообще. Вот эту вот пасту посыпать. И обратите внимание на цены. Цены дешевле, чем в России на сыры. Ну, потому что я считаю, что у нас, вот, где я жила в Екатеринбурге, не сыр, а все это, хоть и говорят, что у нас там сырное хозяйство развивается, по, -по мне, так это сырное, не сыр, а вот замазка для окон, а сыр в Ну, вот смотрите, сыр с плесенью. Честно говоря, я не ем. Но многие любят, вот прямо вообще говорят, ой, с белым вином, с белым вином. Ну, то есть... Вот с ананасами, посмотрите, тоже я не пробовала. Ананас и миндаль. А, знаете, вот я пробовала вот это. Это такой деликатес. Многие, наверное, пробовали, но я чисто из интереса думаю, почему же так мало штучек и так дорого? За, за что же я плачу? Ведь тут всего тут грамм-то ничего. 180 грамм, да. Но я его, и слушайте, еле съела. Внутри такой, как бы, топленный такой сыр. Ну, не знаю, это все на любителя. Поэтому, что только нету. Каждый может себе найти. Еще хочу сказать, вот этот сыр. Вот этот сыр такой классный. Рекомендую всем вообще. Вот когда приезжаете в Испанию, обязательно попробуйте вот такой сыр. Он мягкий, сливочный. Тоже что-то напоминает виолу и масло, в общем. Можно вот прямо кусок вот так положить на багет. И так вот, очень вкусный. Очень вкусный. И вот это тоже. Одна, одна фирма у них. А он даже называется Кесо Тития, типа Титя. Есть и, с, и овечьи сыры, есть козьи сыры, всякие. А вот эта штучка, я так понимаю, что это фондю, но вообще-то это была пища крестьян, пастухов, она не должна быть дорогой, я не поняла, почему так дорого. Но я ее не отважилась покупать, потому что там я увидела содержание содержании какой-то там... Сульфаты, в общем, какие-то сульфиты, не считаю, что это как бы полезно. А такой все-таки я купила. Мы-то обычно сами едим вот какие сыры. Эдам, да, вот этот, Маздам классный вот этот вот. Классный сыр вот этот. У меня мама его тоже очень любит вот ну вот овечьи сыры. их тоже вы знаете иногда можно как бы в охотку как бы такое но на повседневку лучше наверное вот такие, да, маздам э, некоторые гавда. Гауда, она тоже очень вкусная, но по мне она очень соленая просто очень много соли яйца, смотрите любые Плавленные сыры и всякие. Ой, как они любят всякие паштеты! Это вообще такая вкуснота. Но я как-то предпочитаю как бы видеть, что я ем. Допустим, цельный кусок какой-то, чем такой вот смесь. Смотрите, всякие колбаски. Тоже вот это же вот марк. А вот это, наверное, есть это чуриза. Очередная. Чуриза именно примерно так и выглядит белая, белая и вот в белом каком-то порошке, смотрите он что-то взял такое, может это правда вкусно? А, из индейки. А вот такую штучку как-то папе своему отсылали, то ли вот такую, что-то он как-то был не в восторге, хотя все это классно выглядит, а вот и тоненькая вот эта вот чориза, Еще самое главное, когда сюда приезжает моя мама или папа, мы обязательно покупаем мороженое без сахара. Представляете, какое, какая э, замечательная вещь для людей, склонных к диабету. Какая для них это радость. Вообще, мое любимое мороженое, значит, для, для диабетиков я рекламирую вот это. Просто я знаю, как сказать, рекламирую. Просто знаю, что вот это самое классное. Остальные как бы похуже, а мое любимое это вот это мороженое. Это просто песня. Обязательно, когда будете в Мергатоне, купите себе такое мороженое. Это вообще улет просто. Ну так, тут выбор очень большой. Попробовать есть что? Просто я говорю, на чем остановила свой выбор я. Пойдемте подойдем к рыбному отделу, здесь вы можете приобрести себе морепродукты, различную рыбу, как заморозки, так и свежую, бывает тут баха депрессия, падает цена и как распродают все. Нужно, значит, когда вы пришли сюда, нужно оторвать номерочек. Номерочек оторвали, и потом ждете его вот э, на том табло. Вот сейчас там номер 10. Вот. Дождали своего номера и совершили покупку. Ну, то есть вам тут завернут все, можно почистить, можно порубить. Все как полагается. сделать на кассе, оплатите. Я обычно беру тут салмон, ну, в общем, ее обычно тоже чистят. А, продают ее с головой, как бы, либо с мостом, либо с головой. То есть, если я раньше пыталась, то типа, не, мне не надо голову. Она, она просто ее выкидывает, но она входит в цену. Так, вот молочный отдел. Молочные соки. Надо сказать, соки очень вкусные. Да, и различные эти, тоже синлактоза, есть эти молочные продукты, синлактоза. Ну, знаете, надо сказать, что вот я вот не пью молоко, но моя мама говорит, что молоко тут, ну, так себе. То ли дело привычки, то ли что, я не знаю. Так что дело вкуса. Вот сыры тут, да, класс. Гущенка фирмы Nestle в этом магазине. Свою почему-то они не производят. Я не знаю почему. Сейчас я вас удивлю. Тут есть, знаете что? Кефир. Кефир. Но вот это вот нормальный кефир. Только у него очень большой срок жизни почему-то. Непонятно. Но вообще он по вкусу похож, действительно. Стоит очень дорого. В русском магазине дешевле, учтите. Вот. Вот Агриего, Агриего, вот это вот улет. Когда приедете, придете в меркадону обязательно купите. Даже вот их не марки. Бывает вот этот э, фирмы Данон. Но я знаю, что Данон тоже занимается такой практикой, что используют геномодифицированные продукты, а меркадона чаще всего нет, как бы, старается не работать с ними. И вот этот именно йогурт, он классный, он за, заменит вам сметану в вашем доме, хотя уже с клубникой, уже со всеми добавками, еще классный йогурт бифидус, Посмотрите, еще вам хочу рассказать, то, что как вообще лучше покупать продукты. Нужно на ценнике обратить внимание, сколько идет за килограмм. Тогда вам будет понятнее, как же брать. Допустим, 1 килограмм 7,98. Также вот шоколад, он по вкусу, вот этот вот и этот вот одинаковый. Хотя здесь идут 200. То есть тут 300 грамм ты берешь, а тут берешь 100 грамм. И смотрим. Значит, тут за 1 килограмм получаем 4 евро, а тут 3,90. То есть вот этого как бы брать выгоднее. Получается так. Вкусный шоколад с миндалем. В общем, все. это тоже этой местной этой марки Асиндада. Очень хорошее тоже. Пустерный шоколад с лесными орехами. В общем, классные. А это грецкий, шик, э, грецкий орех в шоколаде, между прочим, он в шоколаде дешевле, я посмотрела за килограмм, чем просто чищенный там продается, знаешь, дешевле. Очень вкусные они. И вот это тоже с фундуком классный. Смотрите, наши люди очень любят э, масло, здесь есть э, синсаль, то есть без соли масло, а есть из а бывает с солью только почему-то я его сейчас не вижу короче син это без соли кон это солью чему-то не видно правда куда она делается син саль син саль нету нету а тут даже есть light представляете масло лайт. можно есть ложками а вот кон саль смотрите солью масло соли и вот из за, из -за этой ваночки тут как бы немножко подороже цена получается тут 6 а тут 660 так ну что идемте возьмем семечки Конечно же семечки в Меркадоне самые классные, лучше чем во всяких Aldi, а, Lidl, где бы я ни брала там во всяких коррикуров. Вот посмотрите в каком ассортименте орехи. И кстати даже семечки вот я беру Agvasal семечки, потом и то они мне кажется соленые, а вот эти с солью, но ну, это чисто соль, общем знаешь разгрязжаешь. А есть со всякими вкусами, Давай, бывает даже с беконом, всякие коктейли из орешков, ну, чищеные, жареные семечки. А вот, кстати, просто чищенные семечки, 85 центов, я из них делаю казинаки, короче, в домашних условиях. Вот так вот получается. Вот эти фисташки сенсаль очень вкусные вообще, а вот это жареные. Вот эти мои любимые, вот оливки, арахис, ага. Обычно оливки все передают, но не знаю. Я вот покупала, знаете, оливки в магазине. Но чистый уксус вообще, чистейший Их надо вот будто бы разводить еще И вот корнишоны, и вот чистый уксус Все вот это вот, прям такой Ну и куда же без доширака, никуда Ни разу не пробовала, ничего не могу сказать Но доширак люблю Это не знаю Ну тут различная фасоль ихняя, вся... с добавлением их там э, всяких колбасок. А это, видимо, початки кукурузы, я не знаю, такое я не ем просто. Ну, разнообразие, конечно, огромное. А вот и горошек зеленый. Как раз от этой, этой марки, вот Асиндада гораздо выгоднее брать, то есть, чем, допустим, этот же Бандуэль. Во-первых, тут не написано, что они геномодифицированные, а во-вторых, он как бы и свежее, и дешевле. Да, я на собственном опыте говорю. Мечта поэта для тех, кто хочет поправиться. Знаешь, как песня? Если ты хочешь набрать лишний вес, кушай сразу майонез. А тут с конфетами Тут жвачки. Опять же, хочу порадовать диабетиков, что тут есть очень классные конфеты. У меня любят их и мама, и папа. Это самое, вот, Сина Ацукарес. Вкусные конфетки вообще. Одни кофейные, одни карамельные. А, кстати, вот, да, еще есть ментол, но они убойные. У меня... А, папа до сих пор не съел их, Потому что они очень такие ментоловые. Так, что же я вам еще хотел сказать. Ну, мишки, наверное, эти все ели. Вот эту штучку. Думаю, какие-то очень вкусные тоже были конфетки. У мамы вот такие. Ну, короче, в принципе, вкусно все. Но я предпочитаю шоколад просто. Так, ну, по этой стороне печенье. Почему-то у них очень распространено печенье море, но оно у них совсем не такое по вкусу. Оно у нас как затяжное, а у них оно какое-то обычное сладкое печенье, очень такое зажаренное. И все печенья у них очень зажаренные. Вот. Так что печенье юбилейное, везите с собой. Или в русском магазине можно купить. Тут и имбирное печенье, и какое только нету. Чего только нету. Все вкусно. Глазами можно съесть все. Хочу сказать вам, если вы что-то увидите, на что у вас загорелся, как говорится, глаз и зуб, то можете обращаться к нам, мы вам обязательно купим и перешлем. Вот эти штучки, но они вообще просто песня, такие вкусные, но они очень вкусные, реально я как попробовать можно взять на пробу вот они вкусные но видимо не, не такие полезные. еще в меркадоне есть свой цех хлебный тут такие ну круассанов я уже не вижу с шоколадом тут такие потрясающие круассаны с шоколадом выпекают в 7 с чем-то утра и примерно около четырех дня ну сейчас мы уже видим с вами практически пустые полки как говорится, ну ладно, нашим фигурам это как раз, э, как говорится, на благо. Вот хлебушек тут. Вот есть как бы собственное производство. Вот что-то, вот этот теплый. Это что-то не очень. Нет, все перебрала, ничего не это. Вот, короче говоря, можно местный хлеб купить, а можно покупать хлеб, который имеет бесконечный срок годности. Вот этот вот, кстати, вот серенький, прикольный хлеб. Мне нравится, с семечками. Но многим, может, и не понравится. Но кого интересует черный хлеб, можно взять вот этот вот. А вот эта новинка. Такой вот хлеб тоже брала. Ну, ничего, как бы... Нормальный, хороший хлеб, но остальные нарезанные для тостов, те кто тосты постоянно подогревают. Ну, я думаю, с хлебом больших проблем нет, но кстати у нас на Урале в Екатеринбурге стали проблемы даже с булочками, даже булки какие-то перестали производить, то есть все это странно очень, одно штука налаживается, а, еще хочу сказать, если вдруг вы не хотите брать большую порцию, допустим, круассанов, там 6 штук, вы можете взять прямо здесь. Тут будет немножко подороже, но если вы возьмете опять же 6 штук, вам продадут по той же цене. Вот они, допустим, стоили там рубль 25 в мешочке. Если вы возьмете здесь 6, то вам также продадут по рубль 25. Я была приятно удивлена, когда мне так сделали. Я думала, что мне нужно будет покупать, платить дороже, потому что обычно действительно в розницу дороже. Жалко, что мы с вами уже не видим всего ассортимента, потому что сейчас сезон, и все горячее разбирают очень быстро. Но это для тех, кто не успел, как говорится, пожалуйста, уже такое лакомство, так сказать. А вот и тортики. Мне очень понравился шоколадный торт. Вот этот вот. Я могу вам его отрекламировать. Вот это классная штука. Стоит всего 5 евро. И еще был классный торт раньше. Клубничный со сливками. Сейчас я его не вижу. За остальное вам сказать не могу, потому что покупала тут трюфели. Еще спросила... Ну что, вкусные? Стоят они своих денег или нет? Да, такие вкусные, но про них я могу сказать одно. Сладкие, да, вкусные. Ну, не знаю. Я считаю, что лучше добавить, как бы, пару евро и купить торт, чем вот такие вот штучки. Зато они долго едятся. Ну, не знаю. В общем, смотрите сами. Тем более, я не понимаю, почему они заморожены еще. Вот. Это загадка для меня, почему они заморожены. Обычные шоколадные конфеты заморожены. Также тут всякие продаются хлебушки, сушеные, всякие сухарики для чая, я не знаю. Я, лично я предпочитаю свежие. Если я, уж есть хлеб, то горячий такой. А вот так хрумкой там что-то. Вот эти, кстати, тоже вкусные. И вот эти вкусные. Моя мама говорит, что сушки тут не настоящие, как это, ну зато со вкусом бекона, видите, как, говорит, воздух ешь, а калории в них нормально, кстати. Ну, Но, знаете, вот, в принципе, когда вот туристу, он все равно калорий много сжигает, можно пробовать все. Вот это блины, а нет, это вот эти палочки тоже. Где-то я видела блины с шоколадом, а вот они тоже ничего. После круассанов на третьем месте и после торта. Ну вот тут такие все маленькие, такие крекеры. Крекеры маленькие, но животики от них становятся большие. А, кстати, ну если вдруг... Это опять же вот эта мер... меркадоновская марка Синдада, вот где увидите вот эти вот значки, вот такого плана, это все местная марка, вот, и они, в общем, вот эти пироженки делают, то есть в отдельных упаковочках можно кушать, они вкусные, хоть они не такие классные, как из печки только что, но в принципе, если у вас ничего нет, вы голодали, вот это очень вкусно, а это с шоколадным наполнителем, также есть синлактоза, у кого непереносимость лактозы. Есть целый отдел в магазине. Ну, как бы вот в Меркадоне, тут есть, короче, так сказать, на, на продуктах написано везде синглютен. Большое количество продуктов синглютен. глютен И вообще ходит такая легенда, что у сына директора этой меркадоны. Вот именно вот эта глютеновая непереносимость. Поэтому на многих продуктах и написано синглютен. Вот. То есть они как бы стараются о нашем здоровье заботиться. Я за это Меркадону уважаю. Смотрите, вот это более знакомое. У нас в России такие же есть ушки в чаю называются. Это яблочные пироги, круассаны, без есть с шоколадом круассаны тоже есть без шоколада. Вот, ну. видите, вот эти круассаны остались, которые ну, без начинки. Они меня так уж не интересуют, честно говоря. Вот смотрите, хлеб, вот этот синглютен. Для тех, кто не переносит. Вот этот значок синглютен, он выглядит так вообще. И вот вся вот эта вот марка. Также и много всяких печеньей, которые не содержат сахар, там либо глютен, либо что-то еще. Ну вот. Вот это рай для тех, кто любит э, что-нибудь покрепче. Я так понимаю. Дон Симон, это их испанская марка, э, всякие напитки этого Дона. Посмотрите, как красиво вообще, да? Альмиранде, Перла, жемчужина, понимаете? Это... Что же это за жемчужина? Сколько же мне градусов в этом жемчуге? Ну, тридцать... тридцать Ну, ничего, нормально. Наверное. Обратите внимание на цены. Какие цвета! Вы представляете такую бутылочку подарить кому-нибудь из своих знакомых? То есть уже букета не надо, цветы уже прямо входят в комплект. Хотя, конечно, с цветами будет класс. Очень все красиво. Слушайте, а это что, голубое шампанское? И что это такое интересное? Выкристи на блю. Москат. Москатный. Такое бы... А стоит рубль 95. пять. Клево? Такой цвет, да, вообще? Можно какие-то химические опыты ставить. Кстати, вот эти штуки, это такой хамон, из него варят, как бы, этот, холодец. Правда, варить надо часа 4 и не в одной воде. Вот. Тут индейка. Интересно, что индейка... И не дороже чем курица тут стоят ножки индейки не дороже чем у курицы и конечно чем ты больше покупаешь тем меньше платишь ну обычный это обычный ход но тут различные всякие экстракты добавки чтобы ваше блюдо было вкуснее. А вот лаврушка, видимо. Кстати, тут бывает по пятницам или по вечерам да, бахар прессия, то есть падает цена, по, да, падает цена, и то есть можно подешевле купить, но все равно обращайте внимание на дату, чтобы, знаете же, скупой платить дважды, чтобы приготовить это уже прямо сейчас. Вот смотрите, стоимость была 3,13, а сейчас за 2,51 продают, вот такие крылышки. крылышки не люблю. Я предпочитаю ножки. Кстати, хотела еще сказать, что вдруг кто любит вот эти куриные потроха, там сердца, вот, короче, ливер, вот, вот оно называется. Стоит относительно недорого рубль 17. Кстати, хочу сказать то, что тут все в зависимости от веса. Главное смотрите на на цену за килограммы, допустим, 3.20, а тут уже от веса зависит остальная цена. Вот. Короче, все я это пробовала. Все вкусно. Вот люблю, не знаю почему. Но это все как бы в охотку, не на постоянную еду. А так вот. Бывает хочется чего-то такого из России. Так, смотрите. Это перепела, значит, за, за килограмм – 8,20, а тут на, навесили 342 грамма – 2,80. Я не знаю, какие у нас сейчас цены в России, но мне кажется, это, наверное, приемлемо. А тут 2,92. Это, наверное, кровь. Что это, да? Это же кровь или это печень? Сангры. Но это для любителя. Так. Пиво. Пиво, пиво, это тема, тема лета у многих. Ну вот, я такое пила, зеро-зеро, то есть нет алкоголя. Вот знаете, я попробовала, я встала, чувствую, сейчас спою. Встала, я не знаю почему. Нет алкоголя, но, видимо, какой-то хмель есть, то ли расслабляешься в кругу друзей, пока разговариваешь, значит... Пак э, 8 штук, 4 евро. Смотрите, тут еще какой-то с лимоном, что-то такое я не пробовала, даже не знаю, что такое. Представляете, сервеса, сервеса это пиво, пиво с лимоном. Посмотрите. Ой. Это же, это же что? Это не, ли, не лицо крюшки? Крюшки на лицо, да. Капец. Да? Так, ну вот, вот смотрите, серда это крюшка по-испански. Ну вот тут и продаются филе и всякие части Мясо свежее, Но я обычно беру себе курицу. Еще у них есть производство всяких сосисок. Сразу же уже вот полуфабрикаты делают, видимо, на гуляш или что это там. Вот печень, печеночка, а это, видимо, на котлетке, есть все, в общем. Ну, знаете, не знаю, вот, наверное, витамин Е, как говорится, тут есть. Ну да, есть сока. Соха это соя, моис В общем, если будете... Вот, я обычно не покупаю всякие смеси в магазинах, и вам не советую. Это первый признак, что мясо уже не годится, не пошло в эту в красивую упаковку, как говорится. Вот это уже следующий его этап. Поэтому я вам рекомендую есть всегда только то, что вы видите. Вот сосиски. Сосиски из... Где он? Индюшка. Сосиски из индюшки. Вот они прикольные их жарить. Что-то почему-то я их не вижу сегодня. Может быть разобрали уже. Где они? А вот это что такое? Это тоже, наверное, какие-то котлеты. Хотела порекомендовать эти сосисоны-то. Это копыта, и вы не поверите, их подают в отелях, как бы готовят вкусно, я даже удивилась, у меня мама такая ест, взяла себе пробу, я даже на нее смотреть не могла, думаю, как это можно вообще в рот положить, она говорит мне, да попробуй, да попробуй, но я взяла маленький кусочек, попробовала. Правда, есть можно. Я сама была удивлена, но это надо уметь готовить. Знаете, просто так не берите, если вы не повар, как бы не, не знакомый, как это можно искусно приготовить. Вода, как ни странно, вся с большим остатком извести. Вот здесь, вот, в Бенедорме. Очень много в чайнике, какая, неважно, из-под крана, откуда вы берете воду. И, опять же, с этого... Как из бутыли, это все не важно. Хочу вам прорекламировать вот такую воду. Вот эта вода, она реально вкусная, вот этой марки Фон Она, правда, как ее пьешь, действительно приятное ощущение не, не просто как из-под крана, знаете обычно, как делают. Возьмут воду обычную проточную через фильтр и продают. Вот эта водичка, она поприятнее всего. Фрукты, конечно, и овощи, все тут это есть, но я рекомендую покупать, конечно, если есть такая возможность, на рынке, потому что все равно тут в Меркадоне будет подороже. Вот это колбаса, это тыква, чеснок, охо, ахо негро, черный чеснок. Видали вы такое? Я не ела. Не знаю. Вы видите, раз, два, три, четыре, пять. пять любителей есть. Вот. Вот такие помидорки тоже продаются на рынке. И как ни странно, они вкусные. Тут не знаю. Вот именно такими вот дольками они классные. Вот эти трава-травой. Кстати, бывает в вот, независимости от того, что вот энсалада, томаты или канарии должны были быть а вот канарио они э, бывают те вкусные а бывают другие это странно как бы и цена бывает не зависит от вкусноты ну, не знаю от чего это все зависит так а вот помидорки черри посмотрим на цену значит черри первая негра рубль 39 за кило 4,63 вот эти классные. Это обязательно покушите. Это кукурузка, сладенькая, вкусненькая. Различные салаты, заморозки. Ну и, конечно же, в Меркадоне есть майонез, кетчуп. Все это тут есть. Целая лавка. Спагетти там всякие. Рызок. взял, зачерпнул. Это сливки. Кстати, те, кто не любят, ой, не могут переносить лактозу, сливки хин лактоза. Это тоже же песня просто. А это те, которые сбиваем дома сами. Также тут молоко в пост из кокоса. Тоже классно. Также тут есть кокосовое масло. Так, тут мы уже были. Нужно мешочков. Чтобы вот это положить-то. Ну Круглый год здесь есть вот что. Это черника. Это ежевика, рубль 99. то есть за кило получается 15,92. А вот и нисперос. Сейчас как раз сезон вот этих нисперо. Но они в принципе нормальные, но я их один раз поела, как бы, все это как бы и забыла. Больше меня, как говорится, не тянет. Сейчас, кстати, еще клубни... клубничный сезон. И уже пошли абрикосы, нектарины, персики. Вот это вот уже сейчас народ ест. Так, ну... Так. Угу. так. А тут отдел для собачек и для кошечек. Еда, наполнители... Всякие игрушки, а также ну, видимо какие-то витамины, также для птичек еда. Ой. А это для хомячков. Представляете? Корм для хомячков, корм для людей, корм для детей, для попугайчиков, для котят. В общем. И вот наполнители, видимо, это. Кстати, это относительно недорого, вот эти вот наполнители, кто пользуется. Ну, а тут бытовая химия, прищепки, всякие средства для мытья, для мытья утюгов, для мытья одежды. Так, всякие таблетки для стирки. Вообще раньше я брала вот эту вот марку, но теперь беру вот это, потому что как бы таблетками, потому что я аллергик, для меня быстрее, главное, чтобы выветрилось быстрее, вот, я потому что на два раза белье стираю, сначала с таблеткой, потом без, вот. Тут получается... За, за одну стирку 0,24 евро ты платишь, а тут за одну стирку ты платишь. Денег. Вот это, да. За одну стирку 0,18. Это получается дешевле, но сами смотрите на свою переносимость. Вот для диабетиков, короче, вот эта самая дешевая баночка получается за килограмм 1480. Стевия очень хороший заменитель, 0 калорий. Так, а ко мне надо вот такой вот. Кофе без кофеина. Тоже этой марки беру меркадоновской. В общем, смотрите, тут очень хорошее качество, ну вот на мой взгляд. Очень хорошее качество продуктов в Меркадоне и демократичные цены.